Итак, комиксы про Сталина наделали достаточно много шума в севастопольских СМИ. И автор этой статьи, который выявил, так сказать, в книжном магазине Крамолу, и задался очень важным, на мой взгляд, вопросом, сейчас мы о нем поговорим, и про Сталина, и про комиксы, и про историю, и про подачу информации. Сергей Абрамов – это журналист «Фурпост», и политолог, и, кстати, замечательный документалист. Сереж, привет. Привет. Что заставило тебя написать твой материал? Увидел в одном из телеграм-каналов сообщение, что в Севастополе появилась в одном из книжных магазинов появилась такая книжка. Зашел в этот книжный магазин, купил книжку, полистал ее, удивился и решил написать текст. Давай объясним, что за книга для зрителей. Кто да, ее автор и что за книга. Французская книжка вышла два года назад во Франции. Называется она «Сталин. Путь от семинариста» до вождя нации. Значит, французы сделали книжку в комиксах. Они ее позиционируют как биографию, первую в истории биографию Сталина в комиксах. Да, да, форма очень интересная, подача со современная, яркая. Вот это все как бы... Да, должен сборные стали... Да, Шарли Эбдо. Ну, то есть похоже, похоже в общем, популярно во Франции и в Америке форма современного общения э, с читателем. Вот, автор книжки э, Винцент Дельма, а научный консультант э, Никол... Николя Вер. Это человек, который... Николя Вер, он себя позиционирует как специалист по истории э, советской России, по ГУЛАГу, по сталинским репрессиям mm -hmm. и, так далее, и так далее. Ну, Естественно, эти книжки, все его исследования, они достаточно они однобокие, и я вот общался с нашими севастопольскими историками, которые говорили следующие вещи, что когда архивы советские по ГУЛАГу в том числе были открыты, и этому историку французскому Винсену Дельма у Никола, у Николя Веру говорили, что стойте, ну вот ваши исследования, они же полностью противоречат тому, что открыто в ар ар архивах. Вот посмотрите, ар от открыли архивы, э как раз те, о которых вы писали, и они переворачивают ваши книги с ног на голову. Ну, он говорит: Так все, до свидания. Мы, мы в это не верим. Угу. Вот. Так вот, все-таки. — Я пролистал комикс. — Да, комикс Значит, провокационный. — Обратил внимание, формально исторические там вехи в судьбе Иосифа Виссарионовича соблюдены. — Возможно. — Что не да. так? — Да не так там все от начала до конца. Для меня... Для меня, как для Но там российского гражданина. Был семинарист, старый революционер. Ну и что? Вот его трагедия, ну, да. он с Лениным. Возвышение его, переход к генеральному секретарю. Uh -huh. Смерть жены Алилуева. Потом борьба с политическими, внутрипартийными, так сказать, оппозиционерами. Ну, я имею в виду Бухарин, Троцкий, Каменев. Да? Все выверено. В этом смысле, если мы берем такие-то такие перпендикулярные какие-то данные, то они совпадают. Все верно, ты обозначил э, такие выхолощенные э, факты из биографии Сталина, да? что была борьба, что э, был вос путь восхождения от одной должности к другой, ну и так далее, и так далее. Но комикс, э, это история какая? Это, это картинки и э, диалоги. Да, вот со, со страниц этой книжки персонажи, которые участвуют в этом историческом есть, процессе, они разговаривают <с друг с другом какими-то отрывками, какими-то фразами. В общем, это интерпретация автора. Это такие вот, вымышленные вот, разговоры. Вот, да? Да. Вот, я, так, я почитал тоже, я понимаю, что это не цитаты из каких-то источников, это предположительно, как в художественном фильме. Они могли бы это говорить, но могли и не говорить. То есть не факт, что они вообще Это мы делаем говорили. такой вывод, что по большому-то счету, скорее всего, это... Не диалоги, не цитаты из документов, а это то, что они могли друг другу говорить, потому что э, ну, был какой-то контекст того времени, или так там кто-то думал, или кто-то в, в одном документе об этом говорил, а в другом, там, ну, несколькими годами позже... Но они что вроде как говорят, мы комикс, мы художественную литературу создаем, и вообще это игра, не игровой жанр. В том, дело в том, что они как раз не говорят, что они создают художественную литературу. Они говорят, что это биографическое издание. Претензий на историчность. Это, что то биография. Это первая биография в комиксах. Это просто форма комикса. А так вообще это биография. Ну, как бы они говорят. Но при этом там вот есть вещи, абсолютно вызывающие у меня удивление, если мы смотрим на эту книжку как на исторический документ. То есть... Если эту книгу делают люди, которые называются историками, специалистами по Советскому Союзу во Франции, и они вкладывают некоторым персонажам цитаты, как бы, да, в уста, то мне хочется увидеть на эти цитаты документ. Документов таких ну, они не приводят. Я делаю вывод, что они просто конструируют реальность. Они ее создают, они из каких-то своих собственных представлений о том, как они хотят видеть ту эпоху тех исторических персонажей, конструируют ту реальность, которая им выгодна. Конкретно, если мы пролистаем этот комикс, то мы сделаем совершенно однозначный вывод. Вот однозначный. Второй, второго варианта подумать как-то по-иному у нас не представляется возможным. Однозначный вывод. Сталин, деспот тиран, человек, который уничтожал советский народ, уничтожал своих политических противников самым жесточайшим образом. Ну, катарского ледорога убили-то. Который, Нельзя назвать, что это хороший способ уничтожения Значит, противника. который... Ну весьма странно и негативно относился к членам своей семьи. Ну и так далее, и так далее. Что он виновен во всех грехах, что он забирал просто все у крестьян, вплоть до последнего зернышка. То есть вот, вот такое ощущение, что собрали все самые любимые негативные нарративы о Советском Союзе и о Сталине, поместили их в один комикс, красиво это все завязали, упаковали, чтобы там было просто все собрано. И выдали это за биографическую историю, рассказанную какими-то цитатами, диалогами ключевых персонажей и в биографии Сталина, и в истории советской, причем истории до начала Великой Отечественной войны. Вот, кстати говоря, тоже, мне кажется, это, это такой прием осознанный, ведь Государственная Дума России, она приняла закон, который не позволяет отождествлять Сталина и Гитлера, да, да, деятеля Сталина и Гитлера в период Великой Второй мировой войны, но... Комикс. Ты думаешь, что это не случайно датируемые... они дошли до 1939 -го да, года? Да, они, они дошли до 1940 -го года, -го. а дальше как бы, началась Великая Отечественная, вторая мировая, и как бы они осоз... мне кажется, осознанно, чтобы при издании книжки в России не попасть под вот этот вот запрет. А, тебе не кажется, что это в общем-то сделано еще и потому? Тут я займу немножко твою позицию, что если мы создаем, ну автор создает здесь образ достаточно кровавого человека, беспощадного жестокого со всеми там негативными, да, такими портретными характеристиками, то если им дальше освещать период Второй мировой войны, то им придется как-то объяснять людям, что вот с этим очень неплохим человеком дружила Черчилль или Рузвельт, и они, оказывается, со страшным кровавым палачом совместно что-то делали. То есть как, как тогда это объяснить? Ведь тогда получается, что и будет плохим и Черчилль и Рузвельт, да? То есть это уже разделение вот этих потоков сознания. Да, Не соединяется я, просто. Я, эта я соглашусь, что скорее всего здесь множество разных опасностей, которые заставят даже того же читателя во Франции усомниться в верности выбранного пути. А вот да, до 40 такое как бы вполне можно. У меня вопрос. С учетом того, что история вообще штука очень сложная, к примеру, вот когда мы говорим, что мы наполняем своим автор, тот или иной автор, и даже историк-исследователь наполняет своим каким-то я, да, субъект, субъективным исторические персонажи или эпохи, это часто в истории бывает, в силу просто некоторых отсутствия исторических данных. И автор начинает домысливать. Но в общем, в принципе, Французы это так видят. Например, наши историки разделились. У нас есть и те историки, которые считают, или исследователи, во всяком случае, которые считают с негативной коннотацией. И они тоже будут говорить, а вот там решение съездаться как КПСС, Сталин плохой. Ну, вот Хрущевская, да, вот теперь. Другие будут говорить, да нет, давайте посмотрим на людей, которые знали Сталина как человека и понимали его, почему он вынужден те или иные решения понимать, а почему в тех условиях он действовал так, как действовал. Потому что, возможно, ведь этот вопрос самый важный. А вот без Сталина выиграли бы Великую Отечественную к примеру, да, который до сих пор ну, важный вопрос. Без его вот этой жесткой руки никто не может на него однозначно ответить. Невозможно. У меня вопрос. Такие книги, ты считаешь, не должны попадать в Россию или просто к ним должно быть другое отношение? Как ты это считаешь для себя? — я считаю, что в условиях открытого свободного мира, в условиях, в условиях глобализации, любая книжка имеет возможность попасть куда угодно. Дело-то в другом. Дело в том, что вот эта книжка ⁇ это в чистом виде взгляд из Франции на историю России. На нас, конечно, в итоге. Да, на нас. Это нормально, скажем так, в политической, геополитической борьбе, когда страна-идеологический противник выпускает книжки в различных вариантах, комиксах, научных докладах, исследовательских там записках о там, Советском Союзе, о России, так как им это выгодно – политическому режиму и так далее, и так далее. Но мы же не видим на книжных там развалах или в книжных магазинах российских магазинах там, в Севастополе, мы же не видим аналогичных книжек про Францию, например. А, потому что их никто не пишет. Потому что их никто не пишет, да. Поэтому мы в этой истории снова как бы обороняемся. Мы потребляем их продукт, мы впускаем их продукт, при этом э, не предлагаем... Не компенсируя своими какими-то... Не уравновешивая, ты имеешь в виду, да? Разбалансировка каких-то смыслов идет, да, по большому счету. То есть мы по поним... Я понял твою мысль. Например, как я ее прочитал. То есть интересно знать и понимать, и важно, наверное, это знать и понимать, как формируется образ России, граждан ее и ее истории в тех или иных странах. И почему он так формируется. И когда мы видим, что это нас не устраивающая позиция, нам надо что-то противопоставить для общения с тем гражданином другой страны, о себе рассказать ту версию, которую мы считаем, мы себя так видим, да и нам хотелось бы, чтобы он нас понимал так. Но инструментов этого нет. Конечно, у нас должно быть, э, должны быть быть свои собственные контраргументы, у нас должен быть свой э, независимый, там, суверенный, э, философский, интеллектуальный дискурс на эту тему э, в самом разном э, варианте исполнения. В том числе в комиксах. Пусть в книжках, пусть в комиксах, пусть в кино в художественном, в документальном, в конференциях в научных, в каких-нибудь там... Э, общественных обсуждениях, которые будут вот это все, то, что французы нам пытаются рассказать про нас, опровергать и делать ну, смехотворным. Но у нас этого не происходит. У нас это, этого не происходит, потому что мы на самом-то деле находимся в ситуации, когда наша гуманитарная наука, она ну, проигрывает западной гуманитарной науке существенно проигрывает и пока еще это мы будем пожинать плоды то, этого. То есть, таким вещам одним, одним лишь сухим учебником истории противостоять в состоянии да на мире невозможно. это не это невозможно Кстати, но, но, в но в условиях уч... когда да, у нас идет э, ну это же не какие-то это же не шутка действительно идет информационная идеологическая война в данный момент и вот когда у нас идет эта война вот к таким вещам, я считаю, надо относиться осторожнее. Надо как минимум ну, смотреть, что попадает к нам в книжные книга магазины. выпущена до начала СВО, кстати, к слову сказать. Да, она есть есть до начала... К магазину к вопросов нет. На тот момент, когда книга печаталась и заказывалась, еще не было специальной военной операции, не было такого прям охлаждения и разлома да, цивилизационного между Европой и нами. Нет, но ну, в любом случае, даже если она вышла до, до начала СВО эта книжка, тут э, просто зачитаться можно и спросить, а вы вообще как бы э, нормально? Да, Поэтому они говорят, а это комикс. Ну, художественное вообще произведение, ребят, ну что вы. Ну Неужто вы хотите э, понять Петра Первого по пускай замечательной художественной книги Льва Толстого, да, например? Ну, конечно, вы так не поймете. Это всего лишь его э, образ Петра, нарисованный великолепным языком, кстати, живым, да, Граф, потомком графа, Замечатель, замечательного историка, но Алексея Толстого, я имею в виду, да? И то же самое. противники скажут. Я, я понимаю, о чем ты говоришь. Здесь же очень тяжело не свалиться в такую цензуру, когда мы и сами себя начнем цензурировать. Вот, к примеру, почему не появляется комиксов наших в такой сфере? Я предположу, что интересный творческий, возможно, литератор просто даже сейчас побоится вот так смело где-то пошутить случайно над самим собой, чтобы его же там кто-нибудь... А вот смотрите, он шутит там на товарищем Сталина. Но ведь хорошо пошутить, иногда это создать образ человека, да? И вполне успешного. Я регулярно... Э, на Тут тык... же главное не пережать. Я, я регулярно попадаю в, в, в интернете на ролики... Вот Comedy Club, где они высмеивают Владимира Владимировича Путина. И... А они, мне кажется, там иронизируют, но при этом эта ирония достаточно очень блестящая обыграна с ну, политической реальностью. Правильно, это просто пример того, что у нас есть люди, готовые шутить и в такой форме, и про политику, и про первых лиц, и так далее, и так далее. Я, я просто считаю, что вот у нас настолько э, демократичная страна, э, впитавшая в себя э, все прелести либерализма, э, э, которая готова распахнуть э, ну, как бы объятия и впустить вот все, все что, что угодно. Э, возьмем, например, академическую науку. Если наш российский ученый, там, например, политолог, отправляет э, научную статью, написанную по всем научным канонам, просто ну, блестящий текст, угу. отправляют в западный журнал, его там никогда не опубликуют. Причем никто не будет ничего объяснять, они просто скажут, ваша статья не соответствует там, критериям нашего издания. Хотя если открыть, например, критерии их издания, там требования к публикациям этих, mm -hmm. этих статей, то мы поймем, что там выполнены все требования, ну просто все. Вот точно так же, когда наши издательства получают заказы, например, на публикацию вот таких книжек, мне кажется, мы должны э, к нашему э, идеологическому противнику, а пример с научной публикацией говорит о том, что они именно так относятся к нашему э, проявлению э, гуманитарной сферы, к нашему интеллектуальному труду. Запад относится именно так. Они, они нас фильтруют, они нас не пропускают, они нашу э, философскую научную мысль, э, историческую, к себе не пропускают. А мы пропускаем. Мы должны им говорить... Вы знаете, прекрасная книжка, комикс хороший, да. Ну, вы знаете, нашему издательству просто не подходит, вы не соответствуете определенным там каким-то критериям. Нет, каким... ну, это частное издательство могло себе спокойненько сказать, просто не хотим. Так, конечно. ну не хотим, да. Вот, вот Может, мы должны, обижай, мы должны просто, ну как бы к себе посерьезнее относиться и себя уважать в этом в этом споре в споре нашей политической науки, исторической науки, нашей системы взглядов на самих себя, на мир и тем, как они нас представляют и отображают, и трактуют, и навязывают нам этот взгляд, эту систему ценностей. Хорошо, завершение. Вот на примере вот такого комикса, и когда возвращаюсь к части разговора, где мы говорим, как бы нам развернуть свою бы такую же историю, которая бы работала бы с нашим поколением молодым, в этом смысле, в интересной форме. Да? Для этого нужны талантливые люди и так далее. Как создать эту индустрию современной такой идеологической и борьбы, и работы, и, и создания своих мифов, важных для любой нации? Ну, Создание с... современным языком, да, таким удобного, римом для молодежи. Я... Мифология, кажется, не важна. Я вряд ли что-то скажу оригинальное и новое. Люди есть, молодые художники, талантливые, готовые работать вот в такой форме. Они тоже найдутся, я убежден. Но мое личное мнение, что такая форма, как комикс, например, да если... Вот, например, наш севастопольский историк Вадим Хапаев, он говорит, если есть такой фронт идеологический, как комиксы, да, то нужно на этом фронте присутствовать, воевать и побеждать. Ну, возможно, он прав. Но все-таки мне кажется, что это немножко история не про нас. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, эта штука приживется. Комиксы будут появляться. Комикс это, собственно говоря, короткая игровая это, форма да, повествования. Это, да, но мне кажется, все-таки, что это не совсем в коде, в менталитете нашей, нашего человека, и это появится на какое-то время, ну потому что там есть такой вызов сегодня, как как комикс. Поэтому будем как бы отвечать, обороняться, как мы это привыкли делать. Но во что-то такое масштабное, что захватит всю страну, что будет каким-то большим трендом, это не вырастет, не перерастет, мне кажется. У меня ощущение такое, что надо продолжать делать то, что мы всегда делали. Это вкладывать значительное средства в науку, в научные исследования, в институты, в научные группы, ставить большие научные задачи и проблемы в гуманитарной сфере. Проводить большие гремящие на все, там, постсоветское, на европейское, на мировое пространство научные съезды, конференции, которые будут генерировать вокруг себя создание вот этих вот смыслов, выпуск книг, монографий, презентаций на весь мир, ну, то есть нашей научной мысли. А это будет уже тянуть за собой и создание вот этих там комиксов параллельным образом, параллельным процессом, поднимать уровень наших ученых, проводить какие-нибудь крупнейшие там премии в области науки, гуманитарной, исторической, там, политической. Вот, вот этим надо заниматься. Надо просто повышать э, уровень авторитета э, авторитет наших, э, э, наших мыслителей, русских, российских, кто пишет о России, кто пишет, э, э, э, э, кто предлагает наш э, осознанный, осмысленный взгляд на мировую историю. Надо этих людей популяризировать максимально. А вот последний, последний вопрос в современной художественной литературе вот современной, прям современной, Ты встречал что-то интересное из отечественного художественного, чтобы работала с человеком и над изучала современного русского человека россиянина российского человека, понимала бы скрывала его сложности, его спор, конфликт, как же разумеется, есть и поиск выхода из этого конфликта? Мне кажется, что Раз существует такой вопрос, то, скорее всего, ответ, что такого человека сегодня мы не встречаем. Я вот не могу просто на нащупать в, на в нашей тоже. современной русской литературе. И поскольку мы его не встречаем, не нужно ломать над этим голову, а давайте мы просто хорошо изучим тех наших классиков. Они дали ответы на все, на на все вопросы. Давайте это, пока опираться на то, что имеем. Это Лев Толстой, разумеется. Это Антон Павлович Чехов. Вот возьмем наших просто... Они, они все рассказали. Это там и Тургенев, и Достоевский. Вот эти люди, там еще можно несколько фамилий, разумеется, назвать, они, они ответили на все главные вопросы, которые перед человечеством стояли. Они э, сформулировали э, таким образом представление и о русском человеке, и о России, и о эпохах, в которых они жили, на таком серьезном уровне, что их оценил весь мир. И я думаю, нам необходимо, собственно говоря, их изучать, читать просто внимательно, смотреть фильмы, ходить в хорошие театры на постановки, спектаклей по их пьесам. То есть, понятно, культу... классика. К... Наша классика. культурного фундамента у нас есть. У нас он смысле. просто фантастический, конечно. Сергей Абрамов, журналист, форпост, политолог и э, замечательный документалист. Его фильмы документальные есть на нашем канале. Обязательно ссылочки тоже на статью и на твои фильмы я размещу под видео. Спасибо, Сергей, что Спасибо. был с нами. Спасибо,